вы до сих пор не знаете, что такое фалафель, тогда мигом оставляйте все свои дела и попросту смотрите вот этот вот информационный ролик. После его просмотра вы узнаете, что такое фалафель. Традиционный фалафель – это восточное блюдо, шарики из нута или же других бобовых, обжаренные во фритюре. Это блюдо появилось в Египте. Бытует легенда о том, что фалафель появился еще во времена фараонов или же его придумали копты, потомки древних египтян, которые строго соблюдали все посты. Со временем это блюдо стало настолько популярным, что его начали готовить на Ближнем, Среднем Востоке и даже в некоторых регионах Северной Африки. А в Израиле фалафель так пришелся местным жителям по вкусу, что они теперь считают его своим символом страны и, конечно же, традиционным блюдом. В западных странах жареный нут широко распространен в закусочных и кафе для вегетарианцев и веганов. Готовится это блюдо быстро и очень просто. Чтобы приготовить традиционный фалафель, необходимо замочить нут или бобы, отварить их и приготовить пюре. К этой массе добавить приправы – петрушку, чеснок, кориандр, лук, перец черный, горький и соль. После надо сформировать небольшие шарики и до золотистого цвета обжарить их во фритюре. Традиционно фалафель подается с тонким лавашом, овощами и кунжутным соусом. Это блюдо рекомендует внести в свой рацион тем, кто хочет похудеть. Фалафель будет полезен всем, так как в нем содержится витамин В и много клетчатки, которая благоприятно воздействует на пищеварение. Поэтому не бойтесь кулинарных экспериментов. Смело отправляйтесь на кухню и готовьте такое полезное блюдо древних потомков египтян. Палафель удовлетворит все ваши гастрономические предпочтения и войдет в список любимых блюд. Подписался на канал и ответ обосновал!